привет друзья вот короче пришла мне такая штука на почту открываю ее <клев> а там вы уже получили компенсацию от 12 до 300 тысяч рублей Фу, ничего себе срочная компенсация начисляется гражданам за последние 36 месяцев вся сумма уплачивается на банковскую карту Сразу в день подачи заявки. Шикарно. Срок подачи заявок до 3 июля. Сегодня второе. Короче, я успел. Значит, что нужно сделать? Ввести 6 последних цифр банковской карты. Так. Ну что, вводим, короче. Какую будем вводить? Так. Ну, ведем вот такую, короче. 276,672. Да. Зеркалку им, короче. Так. Проверить свою компенсацию. Проверяем. Идет подключение к базе данных. Так, все. Сайт оформлен, короче, по высшему разряду как у Сбербанка. Зеленый щитик. Ну, все, короче, защищено, установлено. Так, поехали. вот. Как Шерлок Холмс, короче, подлинзой все рассматривает. Поиск идет. спасибо, Набиулли. О, это уже от этого. От кого-то. От Собянина, точно. Вот от Грефа, короче, пошло. Где там Чубайс еще? Чубайс, Чубайс. Сейчас Чубайс. 143 тысячи. От Собянина, а потом от кого-то еще. Там от, от кого угодно, короче. У концовки будет от Путина, короче. Сейчас сумма. Спасибо, Владимир Владимирович, за вашу заботу. Ничего себе делать не надо. Сиди только на кнопку нажимай. 6 тысяч. Неплохо, неплохо. Короче, вот так ловят, короче, дурачку. А, все. Сумма вашей компенсации 270 тысяч сто двадцать рублей. Даже 70 копеек. Так, ну что, теперь надо связаться с юристом. Он в магии, короче. Он поможет с оформлением и закажет моментальный вывод средств на вашу карту. Ну спасибо. Связываемся. Как свяжешься, потом не развяжешься. Чик. Так, идет поиск. Ну да, свободных мало, столько людей еще компенсацию хотят. Где столько юристов не берешься? Сейчас найдут какого-нибудь. Нашли его. Валентина Пермякова. Пишет мне. Здрасте. Как ваши дела? Ждет от меня ответ. Ну, ладно, будем сейчас ей писать, короче. Так. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. Ничего я не пишет, ладно, хорошо. будем тогда. Так. Короче, ищет мою анкету, которой нет. Ну вы понимаете, короче. Блин, не дали мне там написать. Первый раз получилось сейчас что-то ограничивание меня в буквах. Символы, меня не так. Пишут что-нибудь пишут. Ну, короче, смысл сейчас поймете, о чем тут вся фишка. Оформлена, короче, ух, проверила вашу анкету нашла, базе получать, это значит, что вы получаете компенсацию впервые. Система сообщила мне, что вы к выплате, вам полагается. Все правильно. Так, дальше что? Ага. Уже начали оформляться, оформлять мне, короче, деньги. Так, пожалуйста, заполните сейчас. можно быстрее получить выплату. Для этого клиента. кликните по ссылке ниже. Ну что ж, кликаем. Так, фамилию. Ладно, сейчас напишем, короче, какие-нибудь. Так. Так, 1 января. Года какого? Напишем например, 60-го. Пенсионеры, короче. Все пенсионеры, они ж глупые. И деньги есть, потому что. Ну, пенсию складят. получаете возврат, МДС впервые, ну, конечно, что дальше такой номер карты, а, сейчас номер карты, так. вот это давай ставим, короче, делаем. что раньше ставлял. так, а вот последние цифры надо, чтоб все с последней, так, зеркало с кем 667 сохранить и отправить анкету Все, юрист отправляет юрист задумался вот он ведущий лист компании -таз». будет незачет писать я получил от вас анкету. Спасибо. Короче, разводят как только могут. Отсюда, короче, чтобы завершить оформление. Мы сейчас должны нести в вашу анкету в единое верить с более 5 минут ну, ну, они сейчас за полминута еще ровно вот оплатить юридические услуги ну конечно даже юрист уж надо за деньги так, я там раньше не писал когда пришли с ним деньги компенсацию а я вам с них вышлю хоть тысячу рублей да даже пять не жалко с таких денежных Сейчас не дали они мне это написать. Это у меня не получилось, короче, блин, записать качественно. Что-то барахлить начал. Редактор. Так, ну, оплатить. Ну, вот, короче, сама, сам смысл, короче, в чем. Вот. Информация о продукции. Оплата английских услуг за регистрацию. Итоговая цена 372 рубля. Короче, ну, в американских 5 долларов, короче. Ну вот, тысячу найдут, вот тебе уже 5000 тысяч зеленых. Неплохо они там крутятся, И попадаются, дураки. Нет, типа вот ну а то что, перейти к оплате надо e-mail, банковскую карту свою и перечислять им деньги. Сюда, Флоп. Перечислив, еще и до свидания. Короче, смотрите, не попадитесь на этот крючок Ну и на подобное Всегда просят Прежде чем получишь деньги у тебя Копейки вроде Ну что там Сейчас 300 рублей отошлю А 300 тысяч получу вот Перейти к оплате Хлоп, но не переходится Вот такие короче Пироги Все, желаю всем успеха Продолжение следует Похожее что-нибудь найду обязательно выложу. Все. Всем пока, всем удачи. Не хворайте, не болейте коронавирусом. Все. Всем привет. Всем удачи. Пам, пам, пам.